Родовая травма была при родах. Шея месяцев. Да. Болит голова частенько у вот. Нет, Давно? ТС-7. Тоже очень сильно торчит. Голова почему болит? Два. в моя Шейку ровно тебе поставили, ножки ровно сделали. Ну, да, неприятно. Привел бы собаку пораньше. Все было так, пальчиками поставил. Не знал, так -так -так -так -так -так -так. знал. У меня вот у дочери, вот я вам Скажите, только... что у случилось? Посмотрим, пока приготовьтесь. Ага. У дочери, у нее частенько болит голова, во-первых. А во-вторых, у нее это... мало болит, да, у вас? Как болит вас? Вот. Потом у нее родовая травма была при родах сместили да и вот у него вот здесь вот вот я когда а да. кто они вам сами сказали что мы да, да врачи мы сместили да ну они как так вот она ходила в воротничке а там а, -а, -а. Вот. а что как сказать вот мы сместили что делать ну вот ходить в этом и как это сказал священник чтобы наблюдать вроде... после этого за ней да так вроде ничего а вот сейчас вот я вот когда болит голова частенько у нее. Угу. Вот. и как-то вот здесь вот между лопатками, и вот я да, делаю массаж, я вот чувствую не больно. Он не, как-то даже скрин летник. Мне вот, кажется, есть шайба. Ну, наверное. В левую сторону, да? Ну, не знаю в какой-то, а честно. Руки не имеют? В руки отдает. Пальчики, как вот как холодеет. Бывает такое. Ну, вроде, да. да? А когда по утрам, или тоже вот непонятно когда? В течение нет. дня? Это скульптура не, особо, не освобождена. Освобождена, а у нее это, как у тебя? Тахикардия. Тахикардия. Учащенное сердцебиение? Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. А почему? Лечится как ну, не знаю, вот как-то. Uh -huh. Манулись? А вы... Нету. Давно. Ну, а, uh -huh. а это братья сейчас есть Да, брат, старший. Старший? Ругаетесь с ним? Да, иногда бывает. Обижает вас? <звы> ну... А почему? Что, бьет или как, или что? Ну так вот он, ему 16 лет, так вот. 16 лет. ходит. там. Такого нет, быть избиения. Нет, такого нет. Втрое живете? Да. А что было, развод или это умерло? — Нет, просто ушла все. Ушла все. Ничего не сказал. И вы воспитываете все это время, да? Угу. Вообще не видите? Угу. Не уходит нас? связь. А сколько лет был? Вроде как три, наверное. А шея болит? Нет. Вообще сама вот тут вот шея, вот тут встают вот эти места. Вот эти вот. У, У него вот прям забитые, вот иногда и жесткие, жесткие, да? жесткие такие. И горбится. Она вот сидит, вот сядь, прям вот Сутуль, да? Прям вот так, так вот. Стараюсь, чтобы телефоны это, ну и вообще просто сидит, вот она вот есть, вот прямо вот, сгорбится. А то есть точно не скажешь, где тут виски, вот здесь вот, или не не не не да. периодически? Может ну как сбоку, сбоку, ты же говорил одно время, как сбоку. Не, мне как вот, я... ну мне как-то что Сбоку говорит, вот, помните, да, на, ну слева, как? справа, слева получается, да, mm -hmm. как вы все показали. Между лопатками тоже ничего не говорит. Mm -hmm. Бывает такое то, что сюда куда-то стреляет вот, по ребрам, ребра болят. Вот, ах, дышать трудно стало. Да нет. Ну ты, ты, ты рассказ, что ты как бы задыхаешься, ты говоришь, что-то когда. Это когда это. Когда что? Может быть. Я на улицу выходила как-то. Так. Чуть-чуть трудно было дышать. А когда это было? Иногда трудно дышать, да? Ну это может быть год, что ли, назад было с братом говорит часто а? да? не часто. Но, но он просто так вот с ней. <смех> ну, да. он... ну а так, то есть на улице у вас обиде защитит он? Конечно. Да? <смех> ну вы им отморки даете надо нет? Отпор даете им надо, <смех> нет сдачи? Да нет. Так, а бывает такое, когда вот э, долго ходите, стоите, или вы сидите, вот, спина вот, внизу поясница, как будто усталая, хочется присесть, прилечь, ну, вот. я вот когда делала, она когда... тяжелая стала. Ну когда что-то делаю долго очень, то у меня вот где-то вот тут болит. Короче. Тут... грудного делал, да. А болит как, Устает? Ну да. У -у -у. Это получается на вас после была родовая травма, она ходила с хорняком шансы, да? Да, но она мало ходила, Чуть ходила. А ну, потом как ну, ходила, он лежал. Лежала, ну, да, на 7-месячный. Ну, да. Вот потом выписали как-то. Вроде. Ну, нормально, что-то я не замечал даже. Ага. А вот уж когда в школу начал ходить, уже начал замечать. что Голова часто болит. Конечно, нет, у вот я посмотрел. Возможно, у вас вот она вот так вот тянется. Да, да, общем, она тянется, я скажу, так тянется. Возможно, у меня примашает. Прямая, этого изгиба нет. Бордоза, видите? Прямая, ага. то есть она уже прямая, возможно. Ну, так не могу сказать, да? Угу. А так, ну попустить, заверни. А, туда голову? А может снять? не не нет. туда теперь. Туда туда плохо поворачивается? Нет. Куда лучше поворачивается? Стороны, вот туда ты до конца делаешь, до плеча, а вот тут у тебя почему-то вот так вот. Mm -hmm. Вот тут туда ты с трудом, и ты вот так уже поворачиваешь ее. Тянет, тянет где-то, когда ты туда тянешь. Вот легкость <существует> да, Тянет, ты тянь, да? Ты угу. тут что, да, остается. Залок вообще не <существует> должен нет. торчать. Шестой называется, Это C6. Это C7 тоже очень сильно торчит. Голова почему болит, если она главный болит? Так, да, атлант смещен, тоже атлант торчит. Вот тут вот больно или вот тут? Вот? вот тут должно быть, да? Да, чуть-чуть. Тут больнее. Он да. вот сюда выпирает. Вот у нас белонки, допустим, торчат, да? Там проходит, угу. туда артерия, назад вены, да? Он вот сюда сместился. Соответственно, это тоже там стал крив, да? Так. И как провод, я да, Я понял. Уже пережал. Уже не так. Артерия слузилась, кровь плохо поступает, назад тоже выходит. И первый грудной. Первый грудной это у нас сместился маленько вправо. Это сильнейшее скривление в левую сторону, да? Да, да, да, это сейчас тоже заметил. Сейчас только заметил? Вот сейчас я. Сейчас только смотрите. Да, вижу. Влево все перекосил. Вот это вот очень в сильном спазме. Вот это вот в спазме. Да? Вот это она расслаблена, она все поднятие тяжести делает э, вот этой левой стороной. Да, вот. Вот так. да, да, да. Вот да, так, да 7, 3, это 3, первой степени точно, ближе, ближе к второй, то есть S-образный позвоночник. То есть так и вот так. Да, вот. да, да. Вот. Тут больно, да? Нет. вот так вот, тут да, как тут карматура чуть -чуть. катается, а тут ничего нет. На копчик падали? Падал, ну, но когда сознание падало. потеряло. Прям на копчик рухнули, да? Да. Сейчас буду нажимать по точкам, ты не будешь говорить, болевое ощущение. От 1 до 10. Там 1, 2, 3, 10, 10, это когда вообще не терпешь. Вдох. Выдох. Тут. Есть? Нет. Вдох. Выдох. Тут. Нет. Ноль, да? Угу. То есть тут ноль и тут ноль. Одинаково ноль. Тут, наверное, один. Одинка есть, да? Угу. Тут? Пять. Тут один. Тут больше. Тут? Два. Тут? Два. Тут. Ноль. Тут. Ноль. Тут ноль, да, тоже? Угу. Здесь? Ноль. Тут. Справа Правая нога короче. Чуть-чуть, да? Правая нога короче. Получается у нее арбушечка здесь, арбушечка тут. Потому что угол сюда, угол туда. Вдох. Выдох. Тут есть? Три. Вдох. Выдох. Тут? Четыре. Тут? Пять. Тут? Четыре. Тут больше, да? Ну, или одинаково, наверное. Тут? Один. Тут? Три. Три. Так. Вот тут? Ноль. Вот. вот тут ноль, да? Uh -huh. Вообще не больно. Вообще не больно. Копчик целый? Целый, да. Ну, Но маленько он искривлял все равно. Попустим, да? Вдох, выдох. Угу. Вдох, выдох. Вот есть, да? Вдох, выдох. Вдох, выдох. Есть, вдох, выдох. Угу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Пошел сильно влево, ладно, ушел влево. Угу. Тянет? Тянет? Угу. Опросит надо его за шею, говорит, с ними, да? за голову тянут. А напросит так? Да. да. Так. Когда за голову тянут, приятно, да, становится? Расслабь, назад, запрокинь, запрокинь, запроки. Щелкает. Да нет, вроде. А как вы тянете забыл? Прям бюро маленький, так потяну. Прости. Yeah. Так приятно? Ну, обычно просто. Ничего не тянет? Ну, no, чуть-чуть шейка. Шея, да? Сейчас вот тоже потяну. Так тянет. Угу. Приятно? Ну, нормально. Папа так же тянет? Ну, Или слабже? Так же, наверное. Два. Ай! Вот. Ой. Все. Умничка. Слышали? Хрустнул. Хрустнул в шее, в груди, в пояснице. Вот тут вот. Даже там, да? Ай! Все, все. Умничка. Все. Закончили. Здесь вот не закончили. Дыши, дыши. Не надо, не надо. Дыши, дыши. Вот здесь сильный угол. Все. шейка будет ровная, красивенькая, длинненькая, да? Эй! Здесь просто мышцы. Сейчас, кажется, расцвеляешься. Мышцы. Всё, расставь нас. Все, 13. Всё. Больно был? Чуть-чуть нравится. Шесть тепло. Шесть тепло. Данный момент. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, вдох. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все. Все, дыши, дыши. где там неприятно просто, дыши. Здесь есть расстояние, хорошо. Позвонки уже сели. Обычно такое, у нее мало искривление, да? Еще. А у нее еще сюда вот выпирают угу. Как будто на работал. Что-то таскал в Вот она горбится, поэтому, наверное, может быть. Поднимает она тяжелая может? Ничего Нет. не поднимать Точно. Все, голову пускай. Угу. Вдох. Чуть-чуть осталось. Голу пусти. Все, все, все, все, все, нормально. Вдох. Выдох. Все? Все. Ничего не делаю. Жалею тебя. Меня поругали уже. Вдох. Выдох. Угу. сжаты Сжатые позвонки. Я не знаю. Вдох. Выдох. Угу. Ой, прекрасно. Все слушается, все слушается у нас. Вдох. Выдох. Угу. Все, все. Выдох. 100 грамм, 100 грамм воздействия. Вдох, выдох. Все, все, все, все, Ирина. дыши, дыши, дыши, дыши. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выдох. Вот так вот, вот так вот. Ничего вообще не делал, ничего вообще не делал. Расставься, все, расставься, все, расставься, расставься, расставься, дыши, расставься. дыши, дыши. Сам главное дышать рена. Вот, все, все, все. Все. Раслабляемся, посечки. Дыши, дыши, дыши, дыши. Угу. В руку отдалась? Нет. Угу. Все, все, видишь, все, дыши. Все. Вдох. Все, все, все. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тут есть боль? Нет. Вдох. Выдох. Тут? Нет. Тут была помнишь, да? Вот тут? Вроде нет. Вроде? Ну. Тут? Нет. Тут? Единичка ноль. Тут? Ноль. Тут? Единичка. Тут. Вдоль. Здесь. Доль. Тут. Тоже доль. Вдох. Выдох. Тут. Нет. Вдох. Выдох. Тут. Единица или двойка? От боли, которая и что? Как, будто, как будто, когда бил, да? Угу. Так, тут вот сюда. Здесь. Троечка. Осталось. Да, тут. Это, наверное, девяточка. Ага. Тут? Доль. Тут? Один. Это так вот. вот. Руки вот так вот сделал, одну руку, вот так, так вот, тогда это все тульс. Раз, два, три, четыре, пять. Еще? Хватит? Шесть. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, руки за голову, замок, сделай. Повыше, повыше, повыше. Это сюда. Не-не, все, все, закончим. Вдох. Выдох. голову поднимай на меня. Толкай, толкай, толкай, толкай. Все. Вдох. Выдох. Может, давай посмотрим. Вдох. Выдох. Вот так вот. Сиди так же. Это вообще у тебя какая-то. Ватная. Слабенькая очень. Молодец. Слышь, молодец. Ты тут такой пережила, а мышцы потрогать не даешь. М? Все, все, все. Выдох. пытался сделать помягче, но, ну, видите, не получилось, пришлось вот прибегать вот к этим вот штучкам, да? И то там. И то живем. Нервно психику, чтобы реграммировать ребенка. Пришлось пожалеть. Заниматься, конечно, сейчас все откроет плавание. Mm -hmm. Плавание нужно, да, Поплавать. Чтобы физически активно всегда была. Да, надо заниматься собой. Не надо запускать этот процесс, в таком возрасте вот такое скривление да, сильно, особенно поясница Грудной отдел, кстати, вот поддался, грудной отдел поровнее, да, а поясничка не совсем. Какая-то, какая-то часть сдвинулась, но не настолько, у тебя в шее у тебя шея, она прямая, вот такого прогиба у тебя нет, и ты должна постоянно туда его закидывать, поэтому ты постоянно папа просишь, чтобы тебе папа потянул, неприятно, у тебя шея неправильно нагрузку принимает, она вот у нее прямая ароматизирующая функция почти не выполняет, да? Ну, сортовая травма была. Сейчас атлан поставили, все, поправили мы, да? будем наблюдать. Голову, кровь будет нормально заходить, омываться э, будет и выходить также будет нормально. Все это мы дело распустили. Посмотрите, сейчас поставили, у тебя он ровно. Ноги у тебя ровные стали, да? Правая нога была короче у тебя. Для девочки это несовместимо, да? Поэтому сейчас ножки у тебя ровно будешь делать гимнастику там кстати на чтобы на укрепление подвдошной мышцы тут которая крепит нашу всю поясницу у нее да позвонки туда-сюда мотаются у нее вот здесь подвздошная мышца такая у нас есть она от первого позвонка поясничного под тазовой кости крепится и она у нее слабая позвонки туда-сюда болтаются вот поэтому произошло смещение там будет упражнение которое бушно подворачивать слева вправо чтобы у тебя тут мышца была крепкая, чтобы таз у тебя не смещался, чтобы нога была всегда этот длина ног была одинаковая. Шею поставили, сто процентов не понравилось, да, раздвинули позвонки, между собой, расстояние увеличили, да, сжаты были кто-то они просели от удара, она ну, упала на копчика, тук -тук. собрались, да, Сам самом начале, когда тук-тук, раздвигался, неприятно было, да, вот, увеличили, убрали здесь, насколько смогли склеросы в одном отделе, в пояснице, Э, все еще осталось но чуть-чуть ушел не до конца да получилось потому что мышцы в сильном спазме. Э, мог конечно воздействовать но уже сильно плакал не стали психику да ломать И здесь торчал у нас четыре позвоночка один из них поставили три осталось вот сейчас будете что еще делали выровняли таз ноги поставили плечи то есть все соответственно да все это мы сделали да? Сейчас смотрите, ну, еще вода. Будете сидеть, делать рекомендации лежать на баллинках, ладу применять, да? Э -э, в бассейн начнете ходить. Можно прийти посмотреть, да, что там, если все, выполнить через три месяца. Mm -hmm. У нас вообще мы стараемся делать все один раз. У нас нет там два, 2, три 2, подступа, там пять, десять, да. За один раз поставили и все. Но вот из-за того, что сильное скривление, поясницы, да? Mm -hmm. ну, ну, школы где-нибудь, да? Посмотрим, может. да. И как она будет э, все это выполнять, может измениться даже, да, если гимнастика будет делать, бывает. Потому что спас снимается, и все, позвоночник туда уходит, формируется он нормально. Через месяц-три можно, да, повторно посмотреть, mm -hmm. чтобы не заставлять, объяснить, как настроить ее заранее, да. Потому mm -hmm. что ты же не хочешь, когда вы кривой косой ходить. Вот. Девушка, девушка красивая, мою шейку ровно тебе поставили, ножки ровно сделали. Ну да, неприятно. Привел бы собаку пораньше, все было так, пальчиками поставил. Не знал, ты знал, Но, да. До 12 лет мы работаем мягко. В 12 уже все закостенело. Ну, спасибо. Пожалуйста, смотрите за ней. Но в таких ситуаций точно не было. Ни переживания, ничего. Когда маленькая была жена серьез сейчас. Ну, здесь вот как будто она попала на стройке. И бы Ну да, а? ничего вот такого не было. Это, такого же не было? Не было. Не было. Вот ужаса такая ужасная такая. Чисто психосоматика. Это нервное потрясение, переживание. Плюс зарад шеи была. Шею, да, при, при продавать Все это оттуда накапывалось. Шея смещена, значит грудное грудной отдел идет. Грудной ушел, значит, поясница уже. Плюс, если родители разговаривают на повышенных тонах между собой, ребенок в страхе. Он сжимается. Он сключится, вот он прячется. Вот ее сутульт, ее у него, и все страшно прячется. Вот в вот, это вот, вот, Тут напряжение. Здесь напряжение. Тут вообще ничего не смог, я просто отправиюсь, но... она кричит.